Сумочка разводе натуральная замша в нашем интернет-магазине. Черный классический планшет, выполнен в комбинации как кожи и натуральной замши. На задней стенке карман на молнии. На передней дополнительный карман, в который спокойно входит рука. Внутри. Прилегающая перегородка на молнии, карман на задней стенке на молнии, два дополнительных кармана. Закрывается на клепку. Декором данной модели является красивый замок винтажный. Ручка усилена качественной хлопчатой бумажной стропой, что увеличивает ее износостойчивость. Высота ручки регулируется. Можем носить как на плече, так и через все тело. Цена этой сумки 2100 рублей. Подписчикам канала скидка 10%. Еще одна моделька кроссбоди. Если эта модель мягкая, эта модель формованная, жесткая. Вот такой красивый клапан. Декор. Шикарная кисточка. Выполнена тоже полностью с натуральной замшей. На задней стенке карман на молнии. Вот такое донышко. Ручки на карабинах. Длинный ремень. Регулируемый. Под нужную вам высоту. При желании эту ручку можно снять и зацепить короткую. И сумка будет удобна для носки в руке. Внутри сумки карман на задней стенке молнии кармашек на передней. Цена этой сумки 3 250. Подписчикам канала скидка 10%. Подписывайтесь, ставьте лайки, мне очень важно знать ваше мнение о наших сумках. Ваш сумчик эксперт?